Я и в парке, на реке, всюду. Почему ты здесь? Ах, Костя, ну разве я могла ждать утра? Я должна была скорее увидеть все это, эти стены, столы, парты. Понимаешь, чтобы завтра быть готовой, уверенной, крепко стоять на ногах. А почему у тебя такая иллюминация? Издали точно бал какой? Что ты говоришь? Об этом не нужно спрашивать, Костя. Идет кто-то. Сколько раз говорил, тушить свет. Вот тебе твоя иллюминация. Директор идет. Захар Захарыч! Он самый. А это что за полуношники? А, товарищу Манцев. Так, ставлю вам на вид, молодой человек. На территории школы в полночь в обществе посторонней девицы. А, ваша фамилия, гражданка? Смеяться изволите прискорбно. Больше не буду, Захар Захарович. Устойте, по сути, не разберу. Надя! Надежда Иванна! Захар Захарч миленькая! Ну какая там Иванна? Давайте просто как раньше. Ну вот, вот. Ставлю вам анаконовить, товарищ Кулач. Что такое? Приехали в город, путешествуете по мне школе, а директора не видеть. Как это понять, а? Ну, Захар Захарович, поймите, школа это новая, неутерпела. А я старый, так, и смотреть нечего. Ой, Захар самый замечательный. Я так благодарна вам, я так счастлива. Чудесно, чудесно. Только лучше прекратим иллюминации, а? Константин Семенович, голубчик, не поленитесь. Хороший из него человечишка выйдет, когда подрастет. Вообще все у тебя чудесно складывается для начала, Надюша. Возьмешь первую нот правильно, песня сама споется. Но нелегко, нет, нелегко. А я не боюсь трудностей, Захар Захарыч. Ха -ха. Получишь по своему руководству седьмой класс А. Им руководил чрезвычайно опытный, серьезный педагог Грушин. Тебе бы не мешало с ним посоветоваться. Он, как бы тебе это сказать... Ну я пасую Слово предоставляю вам, молодой человек Весенняя ночь коротка Завтра выходной От души желаю вам бессонницы Какой старик Замечательный незнакомых домов, новых улиц. И сада не узнаешь? Постой. Это же Салтановский сад. Ну да. Ну, конечно же. А за углом аптека. Сколько раз я здесь бегала от Салтанова. И как бегала. Его и сейчас все мальсишки боятся. Он что, разве еще в городе? Слышишь, стучит. Вот забор поставлю и паста. В прошлом году все яблоки разворовали, хулиганы ваши. Позвольте, какие же это мои? Питомцы ваши, школы. Спустили архарцев. черт знает что. Воображаю, что теперь будет. А что же именно? Кулагина, классный руководитель. А вы разве ее знаете? Кого? Надьку, бывшей домовку? Да она над этим мальчишками, атаманом была. Не девчонка, а смерч. Ну, какой из нее педагог? Трофим Антонович, здравствуйте. Здравствуйте. Не узнаете? Не припоминаю. Четыре года не виделись, а вы все такой же. Да чего ж я вас боялась тогда? Это когда яблоки у меня воровали. Вспомнили, значит. А вот вас я не знаю. А я недавно в городе. Грушин Валерьян Петрович. Биолог. Ах, это вы! Мне очень нужна будет ваша помощь. Вы не откажетесь? Это мой долг. До свидания, Трофим Антон. До свидания, Григорий Это еще что такое? Люда, что с тобой? С парашютной вышки прыгала. Вот молодец. Без инструктора. Ну ничего, это только небольшая ссадина, без инструктора прыгать не годится. Никаких инструкторов, никаких прыжков. Что это с ним? Да ну его. С тех пор, как ушла от него жена... Как? Евдокия Васильевна ушла от него? Да, целая история. И дочку хотела забрать, да он не отдал. Вот и трясется над ней. Дай галку. Слышь, отдай. Не отдам. Отдать я говоря. А ну куда? Может быть, подраться хочешь? А ну у тебя. Погоди. Еще встретимся. Обязательно. Завтра в школе. Папок. Кто это? Кто? Воспитательница твоя новая. Математик. Девчонка. По улицам с мальчишками гоняется. Дима! Дима! Знаешь, кто она? Она математиком у нас будет и классным руководителем. Обязательно теперь придираться к тебе начнет. Люда, иди сейчас же домой. А все-таки нехорошо, Дима, что ты галчонка травил. Ведь ты же мне его обещал. Люда! А я бы сразу... Что, боец? Ладно уж, лишено, значит, точка. Как войдет в класс, никто не-не. -ни. Вам что, отдельный звонок будет? ребята садитесь ну что ж ребята я думаю нам с вами знакомиться не приходится многие меня вероятно помнят я училась тоже в этой же школе только тогда она была деревянная и тесная и также смотрела в окно как и Люда Салтанова но только тогда когда урок был неинтересным а ты? Ты тоже будешь профессором, как твой брат? Нет, летчиком. А я бортмехаником. В таком случае мой предмет должен быть для вас особенно интересным. Без знаний математики нельзя стать летчиком, папанинцем, инженером, стахановцем. Только точный расчет и мера делают нас по-настоящему зрячими, непобедимыми. Ну а ты? Как твоя фамилия? Марусь Петрова. Маруська у нас? Штурман! Да, Значит, смелая девочка. А я вас помню. И я! Прекрасно. Тем легче нам приступить к делу. На чем вы остановились до меня? На, ли... На линии На треугольников. Давайте уже проверим ваши знания. Кто может из вас ответить? Я! Я! Я! Я! Я хочу! Вот это... Хорошо, Лопатин. Иди к доске. Линии треугольника. Высота. Медиана. Тише, ребята, перестаньте. Биссектриса. не сначала высота что же ты я слушаю медиана а -а -а -а. бисектриса а где же кукушка какая кукушка кукушка так это и есть та встреча которую ты мне обещал когда я у тебя отняла галчонка она может плохо кончиться, особенно для тебя и для твоих друзей. Это он зачинщик, он строит. Это Димка виноват. Его давно надо из школы бороться. Довольно. Когда весь класс не чувствует ответственности за безобразное поведение своего товарища, нечего изображать из тебя безупречность и кричать "Дало Лопатиной из школы. В хорошем коллективе Лопатин никогда бы не посмел сделать того, что он сделал сегодня. Но он не один, у него есть помощники. Мы еще разберемся, кто из вас больше виноват. Теперь, когда дисциплина в труде и поведении решает наши успехи, тот, кто не умеет подчиняться дисциплине, не достоин быть советским школьником. Ну, концерт окончен. Где же твои музыканты? Пусть идут в доске. Кукушка, ворона, все до одного. Я один виноват. Я один отвечать буду. Это очень хорошо, Лопатин, что ты сознаешь свою вину. Ну почему ты думаешь, что твои товарищи трусы? Я тоже виноват. Я тоже. Это все? За что Ты лисица на свои штучки брось, когда все решили. А зачем мне идти? Я ничего не сделал. Это он виноват. Это Димка. А ты иди к столу разговаривать. И руки опусти. Это что такое? Это не мой. Это Димка, подложи. Я не знаю, что это. Ну, ладно. Довольно иди к доске. Ну, оркестр в полном составе. Да. Ну тогда веди его к Захар Захарчу и доложи ему о случившемся. Теперь тишина. Урок продолжается. Ну, ребятки, давайте по местам. Быстрее, быстрее. Равнее за пилочек. Так, хорошо. Смирнова, для тебя что, отдельная команда? Смирнова! Внимание! И... Раз! Два! Три! Раз! Два! Два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз. Еще раз. И раз! А ты, старший пионер вожатый, что делаешь на зарядке при ребятах? Уставился на меня. Со счета сбился позор. Пианистка все видела. А ребята, ты думаешь, нет? Слушай. Надь. И не подходи ко мне, я тебя не хочу слушать. Ну ты же сообразие, это же несознательно. Это же рефлекс чистейшей воды. Кто? Рефлекс? Честный комсомольский. Реакция на определенное и часто повторяющееся явление. По теории академика Павловна. дурить. Ну, Адюша. Я же пошутил, Надюш. Меня зовут Надежда Ивановна, Константин Сергеевич. Прошу запомнить, здесь школа. У меня наметный глаз. Кулагина девушка с огоньком. Авторитет делал нашивной. Однако на первом же уроке скандал и конфуз. Крик на всю школу. Да, положение нелегкое. Мне пришлось временно после смерти Петра Ивановича руководить этим классом. И должен сознаться, он произвел на меня тяжелое впечатление. Тут Марья Васильевна необходимы решительные меры. Вот об этом хотела я поговорить с вами, Валерьян Петрович. Вы обещали мне помочь. С удовольствием, Надежда с удовольствием. Пойдемте. Я Аллопатин. Да, мы слышали, что у вас произошло в классе. И не скрою, очень встревожен. Это может иметь дурные последствия и, несомненно, отразиться на вашем авторитете. Справиться с классом вам удастся только при условии немедленного его очищения от разлагающих элементов. И прежде всего, от таких, как лопатин. Прежде всего. Вы уверены? Ха, убежден. В этом смысле я уже говорил с Захар Захаром он назначил совет. И там, надеюсь, вы получите единодушную поддержку. Во всяком случае, я всегда к вашим услугам. Лопатина! Yes. Скажите, вы не знаете, где Лопатина? Да ее никогда дома нет. То на работе, то по соседям лясы точит. Пустая женщина, беда. А главное мальчишку своего губит. Очевидно, из скромности и недостаточного знакомства со всей обстановкой в нашей школе. Надежда Иванна ограничивалась только изложением фактов. Но наш долг помочь ей сделать вывод и подсказать решение. У меня достаточно опыта для того, чтобы со всей ответственностью заявить, да, со всей ответственностью, что пока такие, как Лопатин, остаются в школе, никакой педагог не гарантирован от дискредитации, а школа от плохих показателей. Совершенно верно. Нет, неверно. Неверно. А никогда не бросая слов на ветер, Надежда Ивановна, вы можете в этом убедиться. Вот все сведения, собранные мной о лопатине. Вот успеваемость, вот поведение. Безнадежен. Неправда. Если бы это было так, в нем трудно было бы пробудить чувство неловкости, смущения. Мне не удалось бы так легко переломить его упрямство. Я говорила с ним после уроков, я видела его глаза. А помнишь, Надя, как он травил голчонка? Это все-таки доказывает... Да-да-да. Ничего это не доказывает, кроме того, что вы плохо знаете своих ребят, Константин Сергеевич. Лопатина не переломишь. Поздно. Поздно? Для мальчика его лет поздно? До 14 лет я была такой же, как лопатин, товарищ Грушин. Мне не прощали моих проступков. Но меня учили, мне не сказали поздно. И теперь я сижу вместе с вами. Я педагог. Нет правил без счастливого исключения. Да у нас тысячи таких исключений. И надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Я попросил бы Захар Захаровича оградить меня. Надежда Ивановна, говорите по существу. Я по существу, Захар Захарович. Разве ответственность за судьбу ребят не существо нашего дела? Вот товарищ Грушин заявил нам, что здесь у него все сведения о Лопатине. Так, хорошо. Вот сведения об успеваемости, о поведении. А где же главное? Семья, склонности, как живет. Их здесь нет, товарищ Грушин. Вы заглядывали хоть раз на квартиру к Лопатину? Вы пробовали себе объяснить, почему Лопатин получает неуды? Вам нечего ответить, товарищ Грушин. Мне не нужны эксперименты там, где без них все достаточно ясно. Вы слышали, товарищи. Педагогу и воспитателю Грушина достаточно ясно, что Лопатин живет в ужасной обстановке. И тем не менее он не задумываясь записывает свой блокнот «Лопатин безнадежен». Лопатинские манки – лишний козырь в руках товарища Грушина. Они хорошо послужили ребятам на моем уроке. Демонстрация получилась веселая и достаточно шумная. Ну а подумал ли биолог Грушин, что эти манки имеют некоторую связь с его специальностью. Надежда Ивановна, я предупреждаю вашу. Захар Захарович, но ведь манки-то Лопатин мастерил не на меня, а на птиц. <свят> Великолепные манки, я сама их пробовала. Какой -то тонкий слух на птичьи голоса. А почему? Потому что он любит, знает их повадки. Разве такая склонность подростки не должна была бы заинтересовать биолога? Ну, само собой, который еще не устал экспериментировать. И вот мальчик с такими задатками и с такой ужасной обстановки попадает в школу. Тут он ищет и находит среду. Пытается утвердить себя, заслужить авторитет. Что она говорит? Что она говорит? Да вы не удивляйтесь. Это желание принимало у него уродливые формы, да. Манки сослужили ему дурную службу, да. Но кто помог ему выбрать средства, найти точку приложения сил? Может быть, вы, Валериан Петрович? Товарищи, наш закон наказывает хулиганов и наказывает их беспощадно. Так и нужно поступать с хулиганами. Но перед нами, педагогами, прежде всего стоит задача воспитывать своих ребят. Стремиться к тому, чтобы хулиганство было навсегда изжито. Нам дано право исключать. Ну а право помочь, вывести напрямую дорогу, этого права партии правительства лишило нас, педагогов. Дикий вопрос. Правда, право дано нам как долг наш. Я думаю, нас можно было бы избавить от азбучных истин. Если бы мы о них помнили. Я утверждаю, что в отношении Лопатина долг нами не выполнен. Я за самое суровое осуждение его поступка, но исключать его сейчас мы не имеем права. Вы кончили, Надежда Ивановна? Позвольте мне несколько слов, Захар Захарович. Прошу. Товарищи, я полагаю, что вопрос настолько ясен, что совет не нуждается в дальнейших наставлениях педагога Кулаги. Было бы гораздо лучше, если бы она их приберегла для себя. Именно до себя! во избежание повторения того скандального урока, которым она уже нас порадовала. Нельзя ли без пререканий? Товарищи, всю свою сознательную жизнь я отдал трудному искусству выращивания того прекрасного, что заложено в ребенке от рождения. Но, как родивый садовник, я беспощадно вырываю плевелы. Преступно было бы ждать, что они зацветут розами. Родивые садовники умеют отличать плевелы от роз. Ботанические сравнения здесь неуместны. Они очень характерны для педагога Грушина. Но гораздо более уместны, чем ваше поведение на совете, товарищ Кулагин. Которое очень характерно для детомовки, но не к лицу молодому педагогу. Надо... Товарищи, нам дано право нарушителей социалистической дисциплины изгнанием из среды учащихся. Я полагаю, что совет это право использовать безоговорочно. Лопатин должен быть исключен. А те, кто сказал, что из-за меня совет? Папа с Грушиным при мне об этом разговаривали. Настоящий соловей. Это что, назяблика? На зяблика. А может, это не выгонит Дима, а? Ну, пусть! Пусть выгоняет! Не надо мне ничего! Дима! Дима! Протестую! Петрович прав. Не до экспериментов. Лопатина надо исключить. Вы категорически против такой постановки вопросов? Да-да. Ваше предложение? Мы против исключения. Наши мотивы достаточно ясны и изложены товарищем Кулагиной. Я тоже хочу сказать. Я не понимаю, как может Валерий Петрович так равнодушно отмахиваться от прямых своих обязанностей. Преподаватель неотделим от воспитателя. И незачем обвинять Надежду Ивановну в потворстве хулигана. Надежда Ивановна первая пришла и поддержала Захар Захаровича в вопросе об исключении Лисицына. Лисицын лживый, с порочными задатками подросток. Он один из всех приятелей Лопатина, не нашел в себе мужество признаться и не явился к директору. Совсем иное Лопатин. И Надежда Ивановна права, тысячу раз права, борясь за его будущее. Я против исключений. В таком случае ставлю на голосование первое предложение. Кто за исключение ученика Дмитрия Лопатина? Я за исключение. Я тоже, хотя мне искренне жаль. Это неизбежно. Кто против? На двух голос меньше. Ну вот. Большинство Совета высказалось за исключение Лопатиным. Право карать нарушителей социалистической дисциплины. Совершенно так. Мудрое и нужное постановление, и применять его надо со всей решительностью, но умело и только с полным сознанием, что нами выполнено все, что предписывает нам наш педагогический долг. С полным сознанием и только в этом случае. В отношении Лопатина у меня нет такого сознания. Лопатин безусловно исправим. В нем жива добрая воля. Я тоже видел его глаза, Валериан Петрович, когда он привел ко мне своих сообщников и честно во всем признался. Я не считаю возможным его исключить. По праву, данному мне как председателю, я приостанавливаю решение Совета до утверждения его району. Дмитрий Лопатин в школе оставляется под личную ответственность Надежды Ивановны Кулагиной. Принимаю. Принимаю и докажу, что я права. Вот этого и не надо. Пусть твою правоту докажет сам Лопатин. Зачем ты с ним так рез? Но я убеждена, что лопатин неплохой. Вот вы увидите, какой это будет парень, когда я его устрою в детдом и возьму на буксир. Молодец, Надя. Правильно. Уж отпразднуем твою победу. Ты, конечно, будешь сегодня вечером у Шилова. Обязательно! к нашему шалашу. <свист> <свист> вот привел вам ваш кулакину. Бежит, представьте себе, под в одном плачке и декламирует. Грянет буря, мы поспорим и поборемся мы с ним. <свист> а, милости, прошу, к нашему шалашу. Пожалуйста, закажи. А у нас и тебе разговор Слишком много во мне разговоров сегодня Ну а что ж, нам стариками порадоваться, глядя на вас, нельзя, так что ли? Нет уж, ты нашего праздника не порт, себя не обижай Ради вас мы старики сегодня себе вином бороды обмываем Но ждал ли я 30 лет тому назад Увидеть своего Леньку профессором Энтомологом, сын столяра, энтомолог, а черт, что! Адан, сидит как миленькая, с варюшей Одинцовой глаз не спускает, а? Не то орденом любуется, не то в глазах судьбу свою ищет. Вот еще одна, с трех лет сирота, босые ножки. А чем теперь не краса? Розные очи самим Крушиным соревнуется. Вот вам и найдешь одет а домовка. А? И по секрету вам скажу, даже Костя и тот ее боится. Да-да, надо торопиться, а то Егор Моисеевич со своей депутатской напористостью Вышибит у меня из рук все мое оружие. Его речь о молодежи принадлежит мне. Да-да, я как директор обязан был ее произнести. И, признаюсь, готовился к ней с утра. Теперь же мне остается только предложить выпить первый бокал за самую молодую из нас. За Надю Кулагину. Она сегодня маленько хлебнула соленой водицей. Не дадим же ей... Пускать пузыри, очистим ей путь, и айда вместе с нами в широкое море. Стой, Стой, стой, стой, стой! Надя, поздравляю. Подожди. Поздравляю. поздравляю! поздравляю! поздравляю! поздравляю! Это неладное между ними. Да. Собственно, это очень трудно, когда. -то. Что когда? Может быть, вы споете, Варя? но э, неприятные обстоятельства. Готова, чтобы Мы очень рады. Снимайте пальто. Э, очень благодарен, но разрешите раньше на два слова Захар Захарович. Неприятные новости, Захар Захарчивич. Исчез лопатин. Слушай, позвольте. Почему именно исчез? Откуда у вас эти светит? У меня была его мать. Эта женщина устроила скандал на весь город обвиняя школу в том, будто бы мы погубили ее сына. Это, конечно, здорово, но до тех пор, пока с мальчишкой чего-нибудь не приключилось. А в такую бурю он может утонуть, погибнуть, вообще обокрасть а кого-нибудь. И тогда нам с вами придется отвечать, и не только перед матерью Лопатина, на перед более ответственными лицами. совершенно справедливо. Кулагина уверяла нас, что Лопатин усмирен, что она нашла путь к его сердцу. Теперь вы видите, насколько самонадеянно было это утверждение. Если бы вы, Захар Захарович, пока от не поздно согласились взять обратно свое особое мнение, которое вы высказали на педагогическом совете, то школа оказалась бы в стороне от дальнейших неприятностей. Лопатин чистился бы исключен. Я понял вас, Петр не извольте беспокоиться. Всю ответственность за происшедшее беру на себя я. Да, я. Лопатин будет исключен. Только в том случае, если завтра не явится на уроки. Ну, как знает, Захар Захарович. В чем дело? Что что ничего, ничего, все обойдется. Что случилось, Захар что Захар? Ну-ка, А-ка, шире место, ногам простор, горячему черту воля. Правильно, дядя Никол, правильно. правильно. Пожалуйста. У меня. Идем, и никаких разговоров. Идем, и идем. Кость, почему ты в одиночестве? Идем танцевать. но может сорвать мне всю работу. А я? Меня можно выставлять на посмешище при всех и говорить, как с мальчишкой. Ну, разве это не мальчишеский разговор? Хорошо. Я больше с тобой не разговаривать, и смотреть на тебя не буду. Глупо. Когда не любят, всегда так говорят. Прощайте, Надежда Ивановна. Начнутся сегодня занятия, и Лопатина будем ждать. В конце концов, он оказался дальновидней своих руководителей и сам избавил нас от себя. Ну, нельзя же так волноваться, Надюша. Ну, я знаю, что это глупо, но я не могу, не могу. Это как экзамен, на котором я проваливаюсь. Значит, я действительно ничего не смыслю в ребятах. Ничего. Прочти мне думаю, чтобы это послужило нам уроком. Мы достаточно самоуверенны, и ничей опыт для нас не обязательный. Чего-чего, а самоуверенности хоть отбавляй. Неправда, Валерьян Петрович. Я не боюсь сознаваться в своих ошибках. Не очень больно, но я должна осознаться, что ошиблась сама в лопате, не обманула доверие товарищей да -да. и Захар Захаровича. Да-да. Если Димка задумал спрятаться, его никто не найдет. Он лез, как свои пять пальцев знает. А что мы теперь Константину Сергеевичу скажем? Он ведь Здравствуйте. на нас надеется. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, не нашли? Нет, Надежда. Как нехорошо, ребята. Ну почему, почему он убежал? Может быть, кто-нибудь из вас знает? Но ведь не мог же он так просто убежать, ни с того, ни с сего. Особенно после нашего с ним разговора. А что ему делать? Все равно как из школы выгнали. Как выгнали? Кто это тебе сказал? Люда, кто тебе сказал, что его исключили? Я слышала. Откуда ты могла слышать? Ну что же ты молчишь? Отвечай. Ну пойми, Люда, Диму не исключили. Его исключат в том случае, если он сегодня не явится на уроки. Может быть, ты ему сказала, что его исключили? Да. Зачем что ты ему сказала неправду? Это вы говорите неправду. А я никогда не лгу. Люда, постой! Ты что же так с Надеждой Ивановной разговариваешь? Она за Димку заступалась, волнуется за него. А ты ей не верь, не верь. Она совет собрала, чтобы Димку выгнали, а теперь говорит, что за него заступалась. И на меня врет. А вот честный пионерский от третьего дня за чаем слышала. Папа говорит, что совет соберут, а Димку обязательно выгонят. А кому я должна больше верить, папе или Кулагиной? Скажи, кому? Я к вам, Трофим Антонович, вы член родительского комитета? Занят, занят. Нужно поговорить о вашей дочери. Это очень серьезно, Трофим Антонович. Нам нечем с вами разговаривать, Надежда ванну. Да, но меня очень тревожит Люда. Совершенно напрасно. А дочери я сам позабочусь. А вы лучше о себе подумайте. Да. Что вы можете мне сказать? Все. В таком случае я вынуждена буду написать матери Люды. Состояние ее дочери. Люда моя дочь. Моя. Я не позволю. Я один отвечаю за нее. Один. И по вас не вмешиваться в мою личную жизнь. За воспитание вашей дочери так же, как и вы, отвечаю Я сделаю все, что обязана сделать. Прощайте. Дорожка, дорожка. Дорожка, дорожка. Ой, ой, ой, ой, ой, дорожка, дорожка. ой, ой, Костя, ну, о, ой, о, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Не Костя, а Константин Сергеевич, э, э, Надежда Ивановна. Нет, Кости, Костенька. Любимый мой, дорогой, глупый Костюк. <с., <с. <с.> Ты мне должен все рассказать, слышишь? Ну. А у тебя что сегодня, уроков нет? <с. <с.> Ой, я забыла. Ну, после уроков, да? Да. Я не понимаю, как Грушин в течение пяти лет не сумел разглядеть лопатник. Чего он только не рассказал о птицах. Да-да. Представляешь себе? Голчонку он травил потому, что ему было стыдно ребят. Стыдно? Он мне признался, что тайком выкормил этого голчонка, а над ним смеялись и дразнили девочкой. Такого, чтобы доказать... Понимаю, понимаю. С ним чертовски надо быть осторожным. Да ну тащи, тащи! Но сейчас вопрос в том, чтобы извлечь его из дырявого шалаша и заставить учиться, а в детдом его не заманешь? Может быть, пока ведь устроить его ко мне? Он тебе не доверяет. Я пригласил бы его их к себе, но и мое приглашение оскорбит его, как подачка. Шимов, Васька, гляню, Шимов! Да ну тащи, тащи же! Вася! Вася! Константин Сергеевич! Константин Сергеевич! Подождите! Есть, подождать! Ну? Скажи еще раз, что я умный. Умный, умный, умный. Кто же! Надежда Ивановна. По этим животным, которые дышат и жабрами, и легкими мы можем судить о переходной эпохе и утверждать с полной верностью на основании теории Дарвина. Кого? Ух, кажется, ножка перехватила. Это в вашей школьной программе нет. Черт. Вечно заповедила. Куда девалась ножка? Вчера еще была. Черт. Все замечательно. Аленушка! Алена! Я тут. Ищи. Чего искать? А ты ищи, проворник. Со своей уборкой вечно все засунешь не весь куда. Вчера пропала ножка от стола. Вот такая вот. И кристаллярный. А! Ну что ты? Так ведь я тоже. Вчера схватилась. Ну? Гляжу в корзине нет одеяла запасного и подушки. Да неужто воры. Да какие его балоне воры? Небось профессор взял он зябкой. А вот куда исчезла рама? А я ее на чердак отнесла. Ага. Спасибо. Так и знал. Вечный убор! Папаша, Мне как сюда идет? Вечный уборщик. Он прячься! Да не туда! Люня, профессор, прячься! Да не съезд, жонно! Прячься! Отец не должен знать! Тайна! А! Вечный -а -а. уборщик! Еще что за зверинец? Это что еще такое? А? Вася, Васька. Ну, живо, иди сюда. Мне все равно все твои фокусы известны. Ну, Васютка, где Сейчас же иди сюда. наконец ты что же ты у бедной матери таскаешь одеяло, подушки одну Молчать. и клей и ножки от стола а мать несчастная весь дом перевернула боится вора а вор наш кровный сын ну папа я Молчать. ты кого в дом привел товарищ ты у меня спросил ну как же тебе скаша ты на всю лицу кричать начнешь как Надежда Ивановна первым делом приказала, чтобы никто не знал. А то расскажут Диме, что он у нас живет с ее согласием. Что такое с ее согласием? Что у нас хозяйка в нашем доме, что ли? Да он ни за что бы не пошел из шалаша. Какого шалаша? Да Димка до да черта самолюбивый. М? А ему к экзаменам готовиться надо. в профессора наметил за способности в зоологии. Ты мне еще поври. Вот ты мне поври еще. Вот я тебя заужу. Василий! Василий Григорьевич! Пока иди сюда. Зачем? Иди, когда зовут. А уши драть не будешь. Молоток где? Спрашиваю я, где молоток. А за поясом что? За каким по. Ну, вот запрячь, то а потом ищи. Вот гвоздей мало, давай его. Эх, Василий Григорьевич, сын. Сын столяра. А стола простого сколотить не мог. Эх, качается, как нотка в бурю. По... По... Дис... Комоде на волку наволку возьми. А то подушку спер, а наволки нет. И чтобы тихо, понял? Чтобы мамка не видала. Ты же тихо. Да ладно уж, вылезайте. Все равно никакой тайны не вышло. Кувакин у меня в доме командовать начинает. Наглые девчонка. Трафим Антонович, в аптеку? Я людочку возьму к себе. К себе возьмете. Нету штока через мой труп. Не будет этого. Никогда. Воспитательницу новую нашла. Кулакину. боишься? Нет. Я до ужаса боюсь. Эти, значит, древние шленистые черви дали несколько ветвей. Одна ведь дала трилобитов. А где мы встречаем остатки трилобитов? Остатки трилобитов мы встречаем в древнейших слоях земли. Они заселяли моря палеозойского периода. И их анатомическое строение? Тело их покрыто панцирем. На голове щит, а дальше в ряд члеников в груди и брюшка. Ближайшие родичи. Мечехвостый. Начертите родословное дерево. Нет, нет, начертите все родословное дерево членистоногих. На Димка-то наш, отлично кроет. Так. А, а что представляете из себя балла на глаз? Что это такое? Что а? это такое? мелкого шерифта спрашивает, прямо гробить хочет. Так вы... Не знаете, что такое баланоглос? Нет, я знаю. Я сейчас. Я знаю. Баланглос.. Не баланглос, а баланоглос. Баланоглос это такое небольшое червеобразное морское животное. Баланглос. баланоглос это так является представителем кишечно-жаберных или первичных хордовых. Самое интересное, что это баланго глаз совсем не похож на рыбу, но все же ее предок. И этим доказывает теория Дарвина, по которой... Довольно. А что вы знаете о происхождении птиц? О происхождении птиц? Да. Это к любого профессора можно загнать. Первое, что мы замечаем, это то, что у птиц есть большое сходство с присмыкающимися. Можете идти. Отлично. Не кажется ли вам, товарищ Кулагин, что в классе несколько шумно? Ребята, будем сидеть тихо. Да. Хорошо, Салтанова, очень хорошо. Ты разве не знаешь, что на экзамене нельзя быть с книгой? У меня больше вопросов нет. Может быть, у вас есть? Вот ты нам рассказывала о млекопитающих. А скажи, чем дышит кит? Легкими. А разве он не рыба? Рыбы дышат жабрами. Правильно. Нас не собьешь. Недаром Люда у нас отличница. А есть такие животные, которые дышат и жабрами, и легкими? Ну, что ж ты не отвечаешь? Ты должна это знать. Ты не слыхала такой рыбе? тот Людочка, что с тобой? Ну, успокойся, Люда. Отдайся! Не ну и не на. Ты Салтанова не видела? знаете, что такое. Людочка, успокойся, успокойся. Ну, знаете, я этого так не оставлю. Кстати, вопрос, надо поставить ну, Захар Захар, знает меня хорошо. А что он может, что? Когда есть заявление, как говорит душно потерпевший, когда сумасбродный отец может толкнуть девчонку, че знает на что. А у нас никаких доказательств твоей невиновности. Доказательств? Ну, конечно. Ну кто подтвердит, что ты не ударила ее? Кто? Значит, меня обвинят? Во всяком случае, сегодня ночью мы ставим вопрос войком комсомола. Мы примем все меры. Но решает прокурор. Значит, меня могут обвинить в том, что я ударила девочку, ребенка? Меня комсомолку за избиение к прокурору? Вот плоды непринципиальности. Захар Захарович впервые поддался личному чувству. Мне его искренне жаль. Вы верите, что Кулагина действительно ударила Салтанову? Все эти разговоры преждевременны и излишни, товарищ Уманцев. Делу дан законный ход, и свои соображения вы можете сообщить прокурору. Моё мнение я ему уже высказал, оно всем известно. сбора дела, вам придется, Надежда Ивановна, не посещать школу. Хорошо, Захар Захарчик. Это все, Захар Захарчик? Ничего. Иди, иди. Да? Это я, Надежда Ивановна. К вам можно? Конечно, Дима. Входи. Уезжайте. Вот я просто не перебирала у себя давно. Может, помочь вам? Ну что ж, хорошо. Вы меня простите, Надежда Ивановна. Я виноват был. Я знаю, мне Вася все сказал. Как бы не вы. Я буду учиться на профессора, как Леонид Григорьевич. Он говорит, я способный. Тот самый, тот самый. Возьми его себе на дружбу. Хочешь? Мы к вам, Надежда Ивановна. Можно? Давай, давай. Это мы, Надежда Ивановна. Вам можно? Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Мы, Надежды Ивановна постановили всем классом выразить вам свое полное доверие и сочувствие и объявить Людке бойкот! Объявить бойкот. Во всем Людка виноват. Роня она. Мы с ней дружить не будем. Не будем. Нет. Не будем. Ребятки мои славные, мне очень, очень дорого ваше доверие. Но разве можно так поступать с Людой? Вас с и все вы на нее одну. Это и зашибить легко. Что-то не по-товарищески выходит, Вася. А? Я знаю, что надо. Что? что? Дима! Дима! Я сейчас, Надежда Ивановна. Мы к тебе за делом пришли. Нам с тобой поговорить надо. Вроде как делегаты. От всего класса. И ты слушай, если оказалась несознательной. Я несознательная? А скажешь, нет? Почему ты правду не говоришь? Какую правду? Вот что, Люда, мы с тобой дружим, и я тебе верю. Ты нам всю на чистоту расскажи. Что у тебя там с Надеждой Ивановной случилось? Надеждой Ивановной за тебя с работы снимают за меня. Твой отец нажаловался, что тебя Надежда Ивановна избила. Сама стекло в шкафу разбила, порезалась. Надежда Ивановна виновата. Надежда Ивановна? Идет. Трофим Антонович идет. Вам что угодно. Я пришла говорить с вами. Ночью приходит в аптеку только в экстренных случаях. И не для разговоров, а за лекарством. У меня экстренный случай. Мне нужно знать, что с Людой. В нормальном состоянии она никогда не солгала бы. Я предупреждала вас о ее состоянии. Вы не хотели меня выслушать. Теперь я не уйду, пока, вы мне не скажете, что с вашей дочерью. Дети спят в это время. Не мешал бы вам знать. Да, но вы не спите. Я жду ответ. Вы подали на меня заявление в район О. Вы возбудили против меня дело у прокурора, ссылаясь на показания Люды. Вы верите в то, что написали? А я, а я не желаю вам отвечать. Я отвечу прокурору. Я говорю, бесцельный разговор. А я бы не начинала его, если бы не знала, какие потрясения ожидают Люду. Неужели вы думаете, что мне страшен прокурор? Это советский прокурор. Я честный педагог, и Люда честная девочка. Она думается завтра, я уверена, и скажет правду. И тогда... Что вы тогда ответите прокурору? Вы создали себе воображаемого врага и боретесь с ним, не жалея сил. Вы все еще не можете забыть, как я таскал у вас яблоки и продолжаете замахиваться на меня палкой. Ведь так? Конечно, так. Но дело не в нас, а в люди. В конце концов, мы можем с вами подраться, если вам так хочется. Но Люду не вмешивайте в нашу драку. Она у порога жизни. Она должна верить тем, кто ведет ее в жизни. И вам, и мне, и своей матери. Она не должна спрашивать себя, кто из нас прав. Это очень мучительно. Очень. Особенно, когда неправым окажется отец. You привычка. Захар Захарович, вы не спите? Можно к вам на минуту, Валерьян Петрович, так поздно. Ну что ж, прошу, прошу. к хорошей погоде говорят не знаю может быть может быть я не мог заснуть захар Захарч я все думаю есть ли это скандальная история да именно так скандальная получит свои дальнейшее развитие ночешь ночешь что я пришел как победитель, собираюсь демонстрировать перед вами свое торжество. Это не так. Правда, жизнь подтвердила мои опасения, но я никогда, никогда не был мелким человеком. Мне дороги интересы школы, а не мое самолюбие. Вот вы, я слышал, выступаете на стороне Кулагины. Это более чем опрометчиво, Захар Захарыч. Мне кажется, что вы недоучитываете серьезность и создавшегося положения. Я считаю своей обязанностью предостеречь вас. Все против кулани. И мнение города, и отсутствие свидетелей. Наконец, Люда. Люда, исключительно правдивая девочка. Почему бы на этот раз она стала лгать? А вы говорили с ней? Она так потрясена, что отец уложил ее в постель. Не до разговоров. Меня подозревают в ненависти к этой Кулагине. Какой вздор! Ну, что она может у меня отнять? Мои знания, мой опыт, мой авторитет может. Что вы сказали? Нет, нет, ничего. Продолжайте. Я чувствую в вашем голосе какую-то неискреннюю, двусмысленную ноту. Это ваша улыбка. Наконец-то ваши занятия. Петушки. Петушки, великое дело вольян Петрович. Вот сделаете петушка. И необдуманное слово умирай не родившись. Слово обладает могучей силой. Оно может убить человека и возродить к жизни. Надо подумать раньше, чем произнести его. Ну, оставим это мое занятие. Давайте лучше вернемся к предмету нашего спора, к молодому педагогу Кулагиной, к вопросу о том, что она... Вот, взгляните. Она нашла нужным явиться к своему директору. Правда, у него рочное время не в обычном виде. Но когда человек первый раз в жизни выполняет свой гражданский долг, он уже не тот, каким был раньше, Валерия Петрович. С -с -с, идем. Пусть спит. Жена отказалась от своих показаний? Она поняла всю их нелепость. Совершенно очевидно чье то воздействие. Безусловно. Воздействие среды, товарищи, Кулагиной. Кулагиной? Да, и Кулагиной. Вот мы и пришли к решению вопроса, что Кулагина может...